Давайте посмотрим на три фонда, это реально существующие три ETF, нам уже известный SPY, синенький VTI, это Vanguard Total Stock, Vanguard Total World, который предыдущий показал весь мир, а это фонд Vanguard на все акции американских компаний. Он включает в себя вот этот SPY 500 крупнейших и еще 3000 компаний более мелких, малой и средней капитализации. Вот мы можем видеть, что включение этих двух фондов в портфель будет абсолютно бессмысленно. И, Но ну, если не такую, то подобную ошибку встречается ну, очень часто. У нас есть услуга второе мнение, когда приходит клиент с тем портфелем, который ему кто-то предложил, или который самостоятельно для себя создал, но хочет какое-то стороннее второе мнение собственно, и получить по нему. И что я там вижу? Человек, который, видимо, походил на какие-то мероприятия, вебинары и так далее, включил фонд, ну, например, ВТ, который я упоминал уже, фонд всего мира. Сам по себе отличный, замечательный фонд. Но он туда взял и добавил фонд ВТА, например, или SPY. И получилось, что он ту долю американских акций, американских компаний, которая уже была в ВТ, а там больше 50%, разбавил этими же самыми акциями, просто купил еще один фонд. Собственно, их стало в два раза больше. Последний портфель, ну, может, и последний, но один из которых запомнился из недавних, еще туда был включен фонд Dow Jones. Это тоже акции американских компаний, но их там 30, да. И, собственно, получается, что или намеренно хотелось вот такой акцент, такую матрешку сделать из акции США, где дублируются в одном, в втором, и потом повторяются еще в третьем фонде. Что, конечно, маловероятно, просто, я думаю, человек для себя отдельно читал, что вот Dow Jones. или туда вставляют QQQ, то есть фонд на NASDAQ. И это тоже случается очень часто. Вот, соответственно, в моем представлении, составлять в портфеле вот, из фондов, которые дублируют друг друга, нет никакого смысла. Это дополнительные для вас издержки по покупке, продаже, ребалансировке. А вот фонд ГЛД «Красненький» — это фонд, который отражает динамику цен на золото. И вот здесь мы как раз-таки видим, что этот фонд он ведет себя не так, как первые два. Более того, если мы присмотримся, то мы, может, наверное, без особой даже фантазии увидим значительную отрицательную корреляцию. То есть когда вот здесь вниз шли акции, тогда подрастало золото. Упало вниз золото, стали обгонять акции. Стали падать акции, подрастало золото и вот что происходило вот в начале 2020 ну, точнее с февраля по март, наверное, правильно сказать. Золото все время отставало, здесь я взял за промежуток 5 лет, вы вот видите, вот здесь последние годы отставало от э, американских акций, но зато оно вот здесь вот стрельнуло, выросло в цене, а соответственно, акции просели, вот здесь серьезно поседали в марте. К чему я это показываю? Что такие закономерности, они достаточно не случайны, они прослеживаются между различными классами активов. И если мы будем говорить о портфеле и рассматривать наш инвестиционный капитал как сумму нескольких активов и подбирать их осознанно, не просто набирать какие-то фонды, которые где-то услышали, что рекомендуют, то у нас итоговый результат по портфелю может когда-то быть значительно лучше, чем отдельные активы. Но мы э, точно снизим ту самую волатильность, то есть итоговый провал вот здесь вот, например, у портфеля просто из двух, например, этих фондов, ну или пускай из трех, он бы был несколько компенсирован тем, ну, в зависимости, какая доля золота была бы здесь.